Сейчас с вами Азгомува и Брайан и Котя. Здравствуйте, ребята. Эээ, привет. привет И сегодня мы будем играть в Survivor Switch. Давайте уже под подводят. Все, мы начинаем. Всё, и... Так, а где мува? Я мува не вижу. Блин, тут блюдо. О, привет, да. мува, ты усатый. Я усатый, а да. ты усатый. Да, ты усатый. Вопрос, э, что тут происходит? Потому что я, если честно... Тебе про просто меня. нужно э -э идти искать записки. Возьми что-то, брать на буковку и как майнкраке инвентарь открывать. Давай, Мула, погнал. А, хорошо, сейчас. К а... машине подойди, еще... вот... машина. Вот машина. К а в ней О. все подбирать надо? Не, не, только один предмет можно подбирать. То есть всех карманов мало. А, а что я Возьми подобрал? Возьми Да зачем ты выбросил, Бува пошлите-пошлите-пошлите-пошлите это хрень отпугивает вия а Круг не заходить круг не заходить какой еще круг вот видишь это круг а круг а что это делать только тогда когда за тобой гонится а а сейчас то будете все зайду придет злобные негры и сделает с тобой очень хорошие вещи о давайте не, ну а мне хочется с тобой тут ну, гоняться пришёл. ребята, пошлите, почему мы тупим. Погнали. Так... Раз уж ты усатый, значит, ты не первый. Если что, на два раза пробел это спринт. а я тебя а как не не бей бей бей Нажимаешь постоянно пробел, тогда только спринтвич. А как в дашке? 18 FPS это ведь мало. Это норм. Нар... Записка? Записку, записка? Если, записка, записывается. Если, если честно, не нужна, нужны эти реликвии. Например, там различные кинжалы какие-то, какие ведра, какие-то, Библии. Ладно, Бувай, я опять впереди. Окей, а что тут страшного должно Молодец, быть? А, тут-то а скелеты, тут-то а ведьма, которая э, как скример выскакивает очень резко. Иви, который прыгает красными глазами, и ты должен от него убежать. О, круто. Давайте ну, песенку споем. Шел. Давай, Бува. Та-ля-ля-ля-ля-ля. Удавай вперёд Короче, мне кажется, мы разделились. Короче, мне кажется... Вова, ты где? О, я вижу свет в конце тоже. Вова, стой на месте, мы к тебе бежим. Я вижу круг. Ой, я тоже около круга. Я в круге верни. Да зачем вам в круг зашли? Зачем? Зачем вам круг зашли? А, а... Бежим О, смотрите, смотрите, смотрите! Полисия! Вы видели? Вы видели? На меня девочка посмотрела! На меня девочка! Понятия, на меня со мной интересуются девочки! А у вас есть девочки в школе? Зачем, а чё мэн ты, Мова? Я, я, я пикап-мастер. Не злись, Котя, ведь мы обычные люди. Давайте просто туда побежим. Ла-ля-ля-ля-ля-ля. А? Бегать не могу. Да я бегать не могу, за с вами подождите! Круто! Нет, мне туда не надо, Мова! Мова, не ходи! Окей. Котя, если на себя смотреть только с ноги, то ты похож на зомби. э э э Я сошлёт мой босс! Почему мы стоим на одном месте, нас же сожрут? А кого кушать-то надо? Кушать. Нас кушают, а не мы кушаем. Я нашел бабинку, я нашел бабинку. <свист> Кто такой Ви? <свист> Это главный монстр. Ага, -а -а, главный монстр. И что? Он нас сожрет, он хочет... <свист> Не знаю, я побегу с Вáis. вами. я за стариком который Я Я Я я вижу ви красные звездочки. Что страшного-то? Это всего лишь Кот у ест. Меня меня скушал. вот я один остался. Да тут весело, тут цветы растут. О, вот, вот я цветы нашел. Цветы растут, блин. Нет, реально тут цветы растут. А где тут вей? Эй, вы меня не бросаете. О, я камни нашел. Да ты лучше давай ваяй, не. Вот он такая Он наш повелитель. А больше А больше девчонок на меня не будут смотреть. Ой, как еще Ой, как будут. Ой, как будут, Мо, ты же матч. А как вы думаете, это подходит под контакт 12 плюс? Это пойдет под контакт плюс 56! О, я Ой, я ВИ, ви нашел. Виде... О, смотрите, красные звездочки. Мне <связать> к нему бежать. <связать> Окей. Покрой? Вот так. Слушайте, я его что-то потерял. <связать> Там уже мертвые. Он тебя да. скушает, скажи. О, я нашел какую-то скалу. О, он меня развернул. И мы продолжаем уже вторая попытка. А -а -а. Теперь я с усами, да? Теперь ты в красной рубашке. Точнее Я мать. с усами. О, ты тоже с усами. О, я Гитлера, от Сталин. А это, это наш компаньон. О, компас. Я нашел компас. Знаете sonra, что да мне drawing. кажется? Да. То что тут очень красивая природа. Смотрите сколько деревьев. Охрененная природа, особенно за... когда зато тобой скелет гоняется. О, я зеленый что-то нашел. Мы, вер... Мы возвращаемся обратно к машине, куда вы? Мова! Маски! Ты остался один. Вообще-то я тоже умер. Вот а давайте третью попытку. Итак, дорогие подписчики, мы наконец-таки добились третьей попытки, надеюсь, что мы... А, будем... я не записываю, а где раз-два-три? Раз-два-три. Итак, ня, ня, ня, ня, ня, ня, ня. нам ня. нужно идти на запад, давайте себе, давайте я возьму компас и пойдем на запад. Обратно. <ш reconnect> <сас> подожди, Котя, а где запад? На... А по... а посмотри туда, где запад. У меня N, N, N, N. E. Короче, идем на N-очку, погнали. Подожди, подожди, если там N, где N? Иди на N. Так, я иду на Н, я иду. Стой, на... стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Иди обратно теперь. Иди обратно. Нам нам сейчас в ту сторону. Дожди. А я fucking me? Погнали, брат. Я в правильную сторону иду, на Э? На Э e это значит ид. Ид, это значит еда. Значит мы еда. Мы вы идете на НЕ. Н, -E. это значит не еда. А, я понял, сюжет, короче. Это жена мувы, блин. Эээ. -э, мува где-то за заиграться, короче, он у нас пьяницей будет. Он где-то запил и жена есть. подмогу его, чтобы найти. А нужно убегать от этих всяких виев, от э, Жон Мува. Он правда я не понимает, что здесь скелеты делают. А я понял, скелеты это милиция. Обогнал, О, так... подожди, не беги, подожди, не беги, не беги, не беги. Мува. Мува успокойся. Мы понимаю, что за тобой твоя жена гонится. Ну, с кем не бывает, ну ё мое Мы пришли на запад. Мы пришли на W Эй, никто в пробость не хочет? Пробось? Брайан уже просто серии был утопился. Когда мы с ним вдвоем записывали. Я тогда готов был его разорвать на кусочки. Да, Брайан? -а -а! Прикинь, что было сейчас? О, смотрите, смотрите, а с ним можно поцеловаться А, нет, нельзя. О, смотрите! <мал sound> <collecteur> смотрите! О, <reference> oh, смотрите, что я бросил. Подождите, эта штука весь отгоняет его, да? О, oh, я вижу свет. Пойду я кое на свет. Пова, зачем ты на ней женился? Но Ой, я свет нашел. Ну, убегай от него. А был жив или нет? Да, я жив. Ура, молодец. Да не беги, сейчас на нами Виппа погонится, тогда будем бежать. Ой, я тоже про него сказал. Ой. Я это сделал. Мува, не настало. Мува, давай, мы верим в тебя, дружище. О, беги к нему. Он Хочете, кто убил? Э, я думал, что это что-то действительно отгоняет. А, Тут еще есть цветочки и травка. Тут еще есть э, деревья. Тут еще есть какие-то странные животные. В круге, ведь я выживаю, да? В круге тебя. А -а -а, выживаю. А -а -а. выживай. Выживай. Да ты уже, наверное, и смерть. Слушайте, таким методом я смогу выжить? Или меня кто-нибудь напугает? Ну, или съест. Ой, я видел там! Блин, блин, блин, блин, блин... Блин, молоденький, нахрен! Да! Да, и жена, и... это было страшно. Ты самый страшный монстр, который тебя чуть не попал сейчас. А кто это был? Я от него потому он... Он уже страшнее, чем два когда... девка в три раза, блин. Я а никого не видел. Я никого не видел! Я вижу, Съехи. я вижу колобка! Я вижу колобо... а, блин, колобок! А, блин, не колобок! О! Что молодец, это молодец, я, я козу видел! Я козу видел! Тут соседей тут куча! Слушайте, давайте тут будем. Давайте тут моду установим и построим тут свой дом. Ладно, давайте народ уже на этом закончим. Ладно, скажем то, что я выжил. Не знаю, мне уже самому как-то... Мова прошел игру, а мы с Брайном... Ну, ну, это всё, с вами был Котя, Бр... Брайн Брай... Брай... Брай... Брай... и Мова, до скорой встречи, пока! Ну да, так что, если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. Если вам вдруг не понравилось данное видео, то ставьте дизлайк. Я вижу скелета, так что добавляйте видео в избранное, чтобы это видео потом пересматривать. И еще, если вам понравились и другие мои видео... Подписывайтесь на мой канал. И также не забывайте подписываться на канал моих друзей Брайна и Икс Котти. И на этом все. Спасибо, что вы меня смотрели. И всем пока. О, я вижу круг. Эпичный конец. Скелетов. Вот У тебя уж уш... круг. Брайн, проследи нету. за мной. Скажи мне, когда бежать. Брайн! Вот тебя кто-нибудь, когда мне бежать? Блин! <смех> Блин, так не это! Я <смех> остался <смех> один! Один! Совсем один! и дайте сложнее представлять! Бочка! <смех> Бонус! Бонусная часть! Долго же я потяну на этом кру надо правне встать! Вот так вот. Блин, эти вороны немного допугают! снять бы наушники. отдохнуть Да ну-ка давай я немного не буду смотреть я пока я пока посмотрю на солнце на дома на веселую погоду а у меня нет компаса да у меня нет компаса компас у коти да у нас там еще новый дом стоит так все я вроде бы расслабился я тебе могу посмотреть так нет я живой я живой я живой еще раз посмотрю на солнце еще раз Посмотрю, есть ли тут кто-нибудь. Нет. Я выжил. Я урав. Я выжил, я выжил, я выжил, я выжил. Все. Надо выходить из этой игры.